Всем Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел второй вариант батарейной ручки для фотоаппарата Nikon. В прошлый раз я демонстрировал батарейную ручку для Nikon D5600. В этот раз пришла батарейная ручка для Nikon D3100. Несмотря на то, что у нас уже есть ручка, но единственный ее недостаток, там воспринимает только два аккумулятора от Nikon EN EL14A или просто без буквы A но все что было в предыдущей ручке которые мы ставили на nikon d5600 а именно помимо того что можно было питаться от стандартных аккумуляторов фирмы nikon но и дополнительно от 6 аккумуляторов типа 2а как говорится если есть вариант запаса и использования это всегда лучше нежели только один из вариантов все это пришло достаточно быстро благодаря пятерочке пришло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 3100 можно применять для D 3200, 3300 и для D 5300, то есть для третьей младшей серии и для пятой. Одним из вариантов D 5300. И давайте смотреть, что находится внутри данной коробки. А внутри практически находится, наверное, все то же самое, что было в предыдущем варианте. Даже коробка имеет тот же самый вид. Итак, давайте вскрывать, смотреть. Так у нас стандартный пультик здесь стандартная батарейка CR2032 ну, стандартная аккумуляторная открывается и защелкается, устанавливается аккумулятор батарейки не пришла вместе с ним то есть придется отдельно приобретать дальше кабель для того чтобы подключать и взаимодействовать нижнюю кнопочку для спуска за троллера. дальше вот у нас для размещения двух аккумуляторов стандартных есть инструкция как обычно у нас на двух языках идет английском и вот такая инструкция в принципе сколько можно сделать снимков показано с внутренней вспышкой либо без внутренней вспышки и как обычно идет на китайском у нас языке те, кто не знает как обычно китайский учат китайский, а кто знает хитрость берет google translate и без проблем переводит, и внутри находится среди множества пакетов батарейная ручка, здесь окошко для инфракрасного пульта, чтобы осуществлять пузо затвора, дальше здесь у нас можно спрятать крышечку от аккумулятора на аппарате. Ну, стандартный винт 1-4 дюйма. Даже включение отключение нижней кнопки, чтобы взаимодействовало. Так, и внутри у нас располагается да, аккумуляторный приемник для 6 аккумуляторов типа 2. И как обычно здесь силикагель, чтобы у вас вода не скапливалась. Все закрывается вот здесь от нижняя кнопка здесь можно ремешок здесь также на штатив резьба 1 4 ну, стандартная здесь контакты прятаны и давайте сейчас мы это все дело будем подключать смотреть работает не работает данный блок аккумуляторный вместе с фотоаппаратом и соответствующее действие пройдем и продемонстрируем Итак, я вам продемонстрировал аккумуляторную дополнительную ручку для Nikon D3100, D3200, D3300 и для пятой серии D5300. Как видим, все у нас прекрасно работает. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему Ой, вниманию.